Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас новый обзорчик микрофон... Нет, не микрофона, а наушничек. Да. Заказывайте наушники я уже второй раз. Кто давно на моем канале подписан вообще и смотрит меня, это была одна из самых первых моих обзорчиков. Один из моих самых первых обзорчиков. Я решил второй раз их заказать, потому что они очень интересные. К сожалению, тогда это был мой, как я уже сказал, первый обзорчик. Много чего я не успел сказать что хотел в принципе сейчас я уже более опытнее и может быть что-то побольше расскажу о них итак давайте-ка откроем кстати вот они вот такой вот упаковочки мне приходили они вот такой вот вот приходили в вот таком вот чехле к, со к сожалению сейчас они пришли без него, потому что, когда я их покупал, они стоили 200 с чем-то. Наверное, mm -hmm. в эту сумму входили и наушнички, и вот такой вот чехольчик. Сейчас же я их купил за 150 рублей, по-моему. И они, вот, конечно, без чехла. Сейчас уже там цена другая, потому что они то с чехлом продают этим, то без чехла. Давайте-ка посмотрим на наши наушнички. Вот, собственно, вот здесь вот он в пупырке. И вот внутри они в пупырке. Тут больше ничего нету, но как всегда у них очень это хорошая упаковочка Держи, это тебе и а -а -а. спасибо Итак, вот собственно наши наушнички Они все здесь, как я уже сказал, пришли без вот такого чехла Вот эти мои наушнички Эй. Эй. вот мои наушнички вот таком вот они чехле вот тут сеточка, тут вот амбушюры дополнительно Тут тоже должны быть, вот они, видно их Вот собственно вот такие вот мои наушники тоже этой же фирмы. Достаточно долго они у меня. Я их купал летом, в июне. То есть уже достаточно очень хорошие, они качественные. Поэтому я их второй раз заказал их. Потому что а почему бы и нет. Итак, открыть будет вот это еще сейчас. Ох, ох, ладно, придется порвать немного пупырочку. Итак. Давайте-ка смотреть Вот мой пакет такой и Очень хороший, пригодится тебе, держи Итак, вот в таком вот они пришли В доковском пакете Вот такой вот кабель так, Заказал я в таком же цвете, что и мои Ну, собственно, мне кажется Они чуть-чуть больше моих Как-то они отличаются немного То ли, может, мне так, но ну, вот Ну, сейчас конечно, сравним, ребятки И посмотрим Так Ну, Какой-то кабель, мне кажется, а, нет, такой же толстый, то есть, вот наши наушнички, вот, так же, как я сказал, дополнительные амбушюры, амбушуры, не знаю, как правильно, напишите в комментариях, если вы знаете, как правильно, Итак, вот тоже вот в таком У. вот, так сказать, пакетики. и вот, собственно, наши, ой, пахнет резиной наушники, но, вот, кстати, мне кажется, они вот-вот, я вот заметил, что то ли может это уже из-за того, что они у меня очень долго, но мне кажется... О, магнит. <с> но мне кажется вот здесь, вот вы видите, думаю, да, что цвета немного отличаются. Может из-за того, что у меня они уже долгое время, но вот, ну, видно же, что отличие, что это какое-то ближе к теплому оттенку, а это ближе вот к холодному. И вот я еще заметил, что вот, вот тут чуть-чуть подлиннее, а вот тут, собственно, я может посмотрю. быть... Ну вот, то есть вот. Я специалист, потому что у меня есть перчатки То есть, ну скорее всего немного они поменяли О, да это Вроде бы те же самые наушники Но они немножечко, смотрю, поменяли технику производства То А разница чуть меньше года В принципе Ну то есть как-то... Чтобы отличить, Костя Получше надо будет почистить бушуры мои Итак Ну, в принципе, мне кажется, они даже немного больше стали ну вот ну видно же да ну различно что действительно Ну надеюсь качество осталось такое же вот о ну вот но ну, скорее всего это из-за того что ой стоп не так держу вот собственно наш микрофончик здесь какой-то он тут ну этот микшер ну да совсем чуть, -чуть по-другому они стали делать это вот то есть вот раз ох аж тяжело так хотя вот этот мне кажется более приятнее и удобнее этот какой-то так так, вот тут кнопочка какая-то, типа, американская наша. То есть, вот чуть-чуть есть небольшие изменения в наушниках. Надеюсь, это... Вот, задняя панель, тоже кнопочка чуть-чуть изменилась. Ну, то есть, они немножечко эту модель переделали. Надеюсь, она к лучшему все это... Итак, вот такой вот разъемчик э Специально для телефона, то есть. Угу. А вот, кстати, надо тоже сравнить. В принципе, это то же самое, только вот цвет... Немного другой, ну и запах тоже другой, то есть немножечко они их переделали, надеюсь, это они переделали к лучшему, давайте-ка я сейчас подслушаю немножечко, потом я вот все это и вам вот расскажу, посещаю. потом мы протестируем его микрофон, протестируем вот этот микрофон и скажем, что меня... я да, скажу, я, я что изменилось за почти год, можно сказать, 10 месяцев, наверное. Девять месяцев, что к лучшему, хорошему. Итак, сейчас я вернусь. Раз, два, три, четыре, пять. Это запись микрофона из-под микро наушников томкас китайского производства сайта Алиэкспресс. Вот так вот записывает микрофончик данный на наушниках вблизи рта. Сейчас я буду понемногу отдалять его от своего рта, и вы послушайте, как это все будет звучать. В принципе, без всякой обработки. То есть, вот сейчас я отдаляю понемногу. Сейчас я удалил наверное, сантиметров на 30. Не знаю, как вам будет там слышно или не слышно. Но вот сейчас я приближаю, приближаю. И вот, собственно, вот такой вот микрофончик. Надеюсь, он классный. Сейчас я послушаю и все таки послушаю, да. Итак, ребята, вот так вот записывает микрофон с моих нынешних наушников в этой же фирмы, этой же модели. В принципе, я послушал на тех наушниках, в принципе, достаточно очень хороший звук, даже если я вот отдаляю на 20 сантиметров, он очень хороший, я думаю, послушали. Сейчас вот я буду тоже так же отдалять на сантиметров 20 см свои наушники старого образца этой же модели. Вот сейчас. И сейчас я отдалил также свои наушники с микрофончиком на сантиметр 20 И вот вы можете слушать звук В принципе, я думаю, должен быть хороший Думаю, там сильно отличаться никак не должно Но если вы ну, почувствовали, что оно отличается Напишите об этом в комментариях И напишите в комментариях Просто мне просто интересно Может быть я плохо слышу там или нет. Ну, по всяким причинам может быть Итак, я возвращаюсь снова к арту своему, этот микрофончик, и давайте-ка я буду слушать и скажу свой вердикт, когда послушаю обе записи. В общем-то говоря, ребятки, послушал я свою запись, запись своего голоса на вот этом микрофончики на наушниках и на своих, собственно, старых. В принципе, ну, я так ну, послушал, как бы, ну, отличий каких-то там, там весомых я не заметил. Может быть, вы заметили, как я уже сказал, в записи своего голоса. Напишите об этом в комментариях. В принципе, качество остается тем же, лучшим, но ну, в качестве записи звука, конечно. В качестве прослушки музыки, конечно, они немножечко лучше моих старых. Лучше моих старых в басах. Здесь добавили больше баса. В моих, конечно, баса меньше. В принципе, они для комфортного прослушивания очень благоприятные мои старые. Новые, конечно же, для тех, кто любит басы. Тут, конечно, ну не прям супер-пупер, я могу так сказать. Но на четверочку действительно, конечно, на троечку басы были. Но, в принципе, для если обычного прослушивания музыки они годятся. Но это вот, я говорю, старый образец. Это вот сейчас новый, который я заказал недавно. Буквально две недели назад две недели, как всегда, все быстро мне прилетело. Вот они, конечно, чуть длиннее вот стали, мне так кажется. И вот, да, вот эта палка стала длиннее. В принципе, в ушах сидит очень комфортно, даже вот засовывается в ухо немного с трудом, но зато... Очень хорошее шумоподавление, то есть если я в этих я чуть-чуть слышу окружающий мир меня, то в этих, в принципе, оно прям сильно очень глушит. Это очень хорошо для тех, кто ездит часто в метро, то есть в очень шумных местах находятся. Эти наушники нового образца ему пригодятся. Такие уже вряд ли продаются, потому что ну это старый образец, который был 10 месяцев назад. В общем-то, ребятки, в принципе... Качество даже улучшилось, и это хорошо, ребятки, потому что это очень одни из самых популярных наушников на всем Алиэкспрессе. Около 15 тысяч заказов, это очень много, я вам скажу, ребятка, ребятки. но вот, мне кажется, магниты на старом образце все-таки лучше, чем на новом. Уже на новом они как-то чуть-чуть послабее. Вот как бы, мне так кажется. Ну, эти, то есть, ну, чуть-чуть, чуть-чуть слабее, то есть, чуть-чуть буквально. Ну, в принципе, это не сильно важно, думаю. Самое главное качество. Качество, конечно, как я сказал, на высоте. Ну, то, что новый образец, конечно, меня это немного удивило. Даже немного ступор. Ну, вот, амбишуры дополнительные. Там по уху я уже их не стану доставать. Ну, потому что смысл. У этих достаточно хватает. В принципе, наушники годненькие. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Случайно нажали на этот вот обзорчик. В принципе, пишите в комментариях, понравились вам наушники, не понравились. К сожалению, я не могу подемонстрировать, как они звучат. Поэтому верьте мне на слова. Потому что я забыл закачать какой-нибудь трек на вот этот смартфон. Топовый, так сказать, времен 2012 года. Кнопочный. Так что, как бы вот быстренько-быстренько все это распаковал. Всем пока, ребятки.